Я как турист, я не знаю, может. Если вы турист, тогда пройдите дальше, да. либо с нами. А Беларусь, для... милиция как бы там говорит, куда турист. Ну просто ради интереса, я интересуюсь, я не, а то, я то, не то, что там с нами для... нет, это нет. Нет. Это А есть у этого документы? А контроль тоже а? а, есть? Баспортный баспортный баспортный баспорт. контроль, надо обязательно а? быть документ. Не, ну вы мне объясните, я пройду, ну просто не. Ну пройдемте, там специально обученные люди, которые вам все... вообще я не хочу никуда идти, пускай специально обученный человек подойдет ко мне. Ну я иду с девушкой гуляю, вы говорите, пойдем. Идите сюда гуляйте, сюда. пожалуйста, в другое место. Я здесь я сейчас проходит мероприятие. Вы сейчас будете задержаны. Хорошо, я буду а а да? как На каком основании? Вы мне объясните, ну, какое-то мероприятие. На каком? На каком? Я, я приехала, я, приезжаю, я, я, я, в в столицы, я ну, Вы не подчиняйтесь требования сотрудничества. Требуют какому Будьте добры, пройдемте. За что вы, берете? За что, берете? Уроды. За что вы берете? За что вы детей берете? За что вы детей берете? А он берет, Слушайте, надо. мы просто гуляли, отпустите подошло. моего мужа. Пусто. За что? что? Мой муж, берёт? мы а просто что? гуляли. А вот вы? мы с кофе, а мы просто гуляем. Я вообще гражданка России, между а прочим. Отпустите человека. Никакого... А где к вам прошли? Вот здесь? мы на лавочке здесь сидели, шаг, мы да, приехали а погулять. Свободу. Ничего не объяснили, сказали, все, пойдемте специально отслушать. Обслуж... Специально обученные люди вам все расскажут. Что? Что? Я я не, ну вообще, ну вот мы с кофе, мы просто... Прокопович Андрей. Про вас? Прокопович Анастасия. Может, что, ну а что, ну что, ну что, ну что, Это то, что, Они будет в России что, Они тоже должны бояться ну что, ну что, ну